С вами Руслан Нагорнюк и школа Ойакувай. В этом уроке мы продолжим нашу тему стреножка, но здесь уже больше тема как вяжущие ноги в борьбе или как защищаться и атаковать с помощью ног, где мы заплетаем ноги противника. И таким действием мы как бы или защищаемся, или атакуем. Сейчас мы вам покажем несколько упражнений. Сразу скажу, что эта техника, она... Ну, довольно-таки редкая, может быть, из-за того, что она нелегкая, не всегда поэтому и действенна в борьбе. Поэтому вы просто можете ее рассмотреть как вариант для изучения. А там уже пойдет, хорошо не пойдет, отбросить. Теория этой техники в том, что вы стараетесь своими ногами переплетать ноги противника. Если он будет делать вам какие-то там броски, затворить на бросочек, да, моя задача будет переплетать, завязывать ноги противника, чтобы он ее не мог бросить. Или наоборот, я стараюсь завязать, чтобы сделать какой-то бросок. То есть всячески переплетать, стреложить своего противника. Итак, первое упражнение это рассмотрение техник, техники первого этажа. То есть как бы вот до уровня там, бедра. Это подсечки, подножки, зацепи этим партнера на бросочек и чтобы ему защититься сейчас как можно воздействовать это денег он тянет на бросок да вот здесь идет стопор я лечу моя задача этой ногой или тянется или переступить если получается очень вариант хороший второй вариант я стараюсь изнутри обойти ногу и тогда уже я могу сделать контур действие или же снова. Тянешь мне да, да. я сразу же захожу на это. Второй вариант. Вот э, партнера затягиваю на бросок. Здесь, чтобы мне тоже не упасть, натягивает. Я ну, как бы бедрами зажимаю бедро э, своего противника. Он меня натягивает, да, я как бы зажимаю, таким образом как бы я корюсь, цепляюсь за ногу, чтобы не упасть. Следующий вариант. Вот, двигаемся, да до... идет бросочек. И здесь, чтобы мне не попасть на вот этот крючок пятый, делаешь, я ногу вытягиваю как бы носком ну, в ту сторону. Вот таким образом. И получается, что его нога уходит в пустоту. Пробуем. Вот, даже ушел ушел. и здесь когда я ухожу я могу поставить уже как бы просидел еще раз да. да. вот бросок как он выглядит да. а вот уже контр действие также на заднюю ногу вот мы сюда я цепляя задней ногой цепляешь. и здесь мне чтобы не упасть тоже я уже перехожу, как бы, ему на рапору. Еще один интересный бросок, когда мы двигаемся и с помощью руки немножко бросаем. Здесь тоже интересный вариант. Попробуй. Вот, мой, так вот, заходит на бросочек, да, и я лечу. И здесь, повторяю. И здесь, чтобы мне не упасть, пробуешь, да, Я уже цепляюсь как бы, этой ногой за его вытянутую ногу. Пошли. Да, вот. И даже, вот, как бы, получается его сбить. Следующий блок бросков, это уже броски через бедро, через спину. Чтобы... Меня партнер не бросил, он пробует бросить меня сейчас. Моя задача сейчас будет э, каким-то образом уцепиться своими ногами за его ноги. Здесь вариант, я могу или попробовать, если ноги у него будут более широко, попробовать здесь поднимать. Он уже не поднимет меня. Второй вариант, да. Просто тут, вот, так цепляюсь. Пошли. Вот, как бы вот я сжимаю ногами своими, и у него не совсем может получиться мне бросить, точнее, я как бы держусь. Раз. Немножко можно сползти на сторону, да. И здесь тоже цепляться. То есть, как бы цепляюсь ногами. Когда вы ногами цепились, не так легко уже бросить. Разве что, э, там, пробовать, там, падение это делать. Но, тоже не всегда легко, потому что, если хороший ассоциат, то не получается. Следующий блок бросков, это уже те, которые, там, мы поднимаем, медлица или э, высокого плана то есть уже бросаем со второго этажа и здесь если мой партнер пробует меня поднимать да заходит моя задача вот как бы успеть зацепиться ногами между его живота да. заходишь да, и здесь конечно намного тяжелее бросить вот так же. вот этот обвив он тоже многим известен в чем суть отработки этой темы? Первый этап. Мой партнер пробует делать бросок, я не сопротивляюсь, просто могу двигаться и даю ему возможность зайти на бросок. Когда он заходит на бросок, я уже стараюсь переплетать ногами. Пробуем. Вариант, например, такой следующий зацепил огонь и так далее. Второй уровень, его задача сделать бросок в ходе учебного, учебной схватки, а моя задача с контрить его как раз нашими вот этими действиями, ног ну, нашей темой. И э, третий уровень, уже третий, это свободная борьба, кто больше будет использовать э, техники завязывания, переплетания ног обыдно. Первая ошибка это немножко зацепы идет выше нужного уровня. То есть цепляться уже лучше всего за ноги во время голень, коленей. Ну, в крайнем случае там вот немножко бедро за бедро цепляться. Если вы цепляетесь выше, как правило, можно лететь. Вот партнер мой заходит просто на бросочек, я... я только ему облегчаю вот этот бросок, если ноги высоко. Если он заходит на бросок пробуем еще. И оцепляет ноги, тогда ему уже нет чем толкаться для вашего броска, ну как бы для своего броска. Ну, а еще одна ошибка, она от того, что мало наработки. Это вот эти всякие зацепки, ты не пробуешь спасать, да? и вот эти обвивы, они не плотные. То есть где-то неплотно берешь и соскакивает э, вот этот зацепчик. Вот, поэтому здесь надо, чтобы ноги хорошо, плотно обвивались. Но здесь это просто дело практики. Повторюсь, что эта техника, она ну, не самая легкая. И, возможно, в каких-то случаях не самая эффективная. Но она интересная. И попробовать ее поотрабатывать какое-то время, вы увидите, заходит она в ваш арсенал технический или нет. Как минимум, хуже не будет. Вот, поэтому здесь преимущество в том, что во-первых, вы очень хорошо расширяете свой технический арсенал работы ног в борьбе. Второе, вот эта необычность техники иногда бывает, может ввести в заблуждение вашего противника. И третье, она хороша как в защите, так и в атаках, то есть даже в контрдействии. Если будут какие-то вопросы, предложения или замечания по этой теме, пишите в комментариях, я с удовольствием отвечу. Если вам видео наше понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Для желающих можете скачать наше приложение для тренировок. И всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.